В эфире государственная телерадиокомпания ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Сегодня в Бишкеке состоялось заседание Совета, Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Десант из 20 компаний Казахстана прибыл в столицу для принятия участия в форуме предпринимателей двух стран. В столице открылся новый спортивно-стрелковый комплекс, а также красивый и уютный сквер. Сегодня в государственной резиденции Аларча состоялось выездное заседание Совета парламентской ассамблеи Организации договора коллективной безопасности. Перед началом заседания спикеры парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана встретились с президентом Сорунбаем Джинбековым. Участниками заседания были рассмотрены и обсуждены вопросы в сферах противодействия вызовам и угрозам коллективной безопасности, гармонизации национального законодательства государств членов ОДКБ на 2016-2020 годы и другие. Продолжение темы материалем нашей семечной Продолжение следует... Перед началом выездного заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ с главами делегаций встретился президент. Напомним, что в этом году Кыргызстан председательствует в организации договора о коллективной безопасности. Обращаясь к спикерам парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, Сором Байджембеков подчеркнул, что тенденции развития обстановки в регионе диктуют необходимость принятия эффективных мер для результативности организации. Парламентская Ассамблея ОДКБ может нести еще больше вклада для плодотворного сотрудничества наших стран.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 От имени своих коллег выступил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Он отметил, что важно было услышать пожелания и предложения Суромбая Джеймбекова, учитывая то, что Кыргызстан является председательствующим в ОДКБ. Он также подчеркнул, что абсолютно правильным является посыл о необходимости как можно более шире формировать коалицию тех, кто хотел бы принимать участие в рассмотрении вопросов безопасности. Сегодня две страны являются наблюдателями в ассамблее. Это Сербия и Афганистан. Те предложения, которые вы высказали, моих Обязательно в первоочередном порядке рассмотрим. И надеюсь, все наши коллеги поддержат эти предложения для того, чтобы в перспективе мы смогли принять решение по гармонизации законодательства в рамках ключевых вопросов нашей повестки, ну и также заняться вопросами сближения наших позиций по вопросом, связанным с построением общей системы безопасности, противодействию терроризму и формированием общего правового поля, которое бы позволило эффективно решать эти задачи. После встречи с президентом, спикеры парламентов Организации договора о коллективной безопасности приступили к рассмотрению и обсуждению вопросов, вынесенных на повестку дня выездного заседания. Председатель парламентской ассамблеи Вячеслав Володин в своем вступительном слове выразил благодарность кыргызской стороне за организацию заседания, а также отметил, что выездной формат заседания повышает эффективность межпарламентского взаимодействия. Коллеги, выездной формат наших заседаний, с одной стороны, повышает эффективность межпарламентского взаимодействия, с другой стороны, дает возможность принимающему мероприятия парламенту подробнее рассказать о своих приоритетах. Было бы правильно расширять географию наших официальных мероприятий, организуя их поочередно в государствах-членах АДКБ. Турагаджу Гуркукинеш Достанбек-Джумабеков в своем выступлении обозначил приоритеты председательства Кыргызстана в ОДКБ в 2019 году, а также отметил актуальность вопросов развития организации и углубления сотрудничества между парламентами государств-членов организации. Приоритетные направления деятельности ВДКБ, предложенные Кыргызской республикой в организации, предусматриваются следующие. Первое. В сфере внешнеполитического взаимодействия. Продолжение мер по повышению потенциала организации путем совершенствования взаимодействия с другими международными и региональными организациями, а также третьими странами. В данном контексте хотел бы отметить, что на сессии Совета коллективной безопасности в городе Нур-Султан главы государств-членов ОДКБ договорились о нормативном закреплении статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при ОДКБ. Что, что послужит повышению авторитета организации на международной арене. В ходе заседания с докладами выступили председатель Постоянного совета ОДКБ Аман Мамбитсиитов, председатель Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный и другие. Лидер парламентской фракции СДПК, глава делегации Джугур в Парламентской Ассамблеи ОДКБ Исаам Муркулов представил информацию об итогах зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, прошедшей в феврале текущего года в Вене и задачах по участию в очередной летней сессии в Люксембурге. Прошедшие зимние сессии приняли участие парламентарии из 57 государств-участников и 11 партнеров по сотрудничеству в ОБСЕ, а также представители структурных институтов организации Члены делегации государств, члены ДКБ непосредственно участвовали в заседаниях постоянного комитета и трех общих комитетов парламентской ассамблеи в ОБСЕ, а также в их совместном заседании. В ходе заседаний комитета парламентской ассамблеи парламентарии обсудили вопросы, касающиеся укрепления безопасности и мер повышения доверия в регионе ОБСЕ, Выступили с докладами по актуальным повесткам дня, в центре внимания были вопросы деятельности Ассамблеи и подготовки предстоящего заседания в 2019 году в Люксембурге и Марокко. Также участниками заседания были рассмотрены и обсуждены ряд организационных вопросов. Кроме того, в числе вопросов повестки значились вопросы гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2016-2020 годы, а также в сферах противодействия вызовам и угрозам коллективной безопасности. По словам исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерякова, в настоящее время существует несколько направлений угроз безопасности странам-участницам объединения. В Центральноазиатском регионе по-прежнему вызывает обеспокоенность ситуация в Афганистане, которая остается территорией нестабильности, размещение вооруженных формирований террористических и экстремистских организаций источником непосредственной угрозы безопасности наших государств. В Афганистане продолжаются боевые действия и террористические акты, уносящие жизни людей и не позволяющее восстановить экономику страны, ее продуктивное вовлечение в региональную и международную экономическую кооперацию. Особенно беспокоит устойчивая тенденция к росту напряженности на таджико-афганской границе. Также в ходе встречи главы делегации приняли решение о проведении очередного заседания Совета и 12-го пленарного заседания парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване осенью текущего года. Напомним, что участие в заседании приняли делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Также в качестве наблюдателя присутствовали представители Сербии и Афганистана. Тимур Тимиргаляев, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек. Кроме того, глава государства провел встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным. Сурун Байджинбеков подчеркнул, что в 2017 году при непосредственной поддержке Вячеслава Володина был принят закон, позволяющий гражданам Кыргызстана в России работать на основе национальных водительских удостоверений. Президент отметил готовность кыргызской стороны к активному взаимодействию с Россией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава государства помнил, что по итогам государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан были подписаны контракты на сумму более шести миллиардов долларов США. Важно в полной мере реализовать достигнутые соглашения. Также мы объявили 2020 год перекрестными годами Кыргызстана и России. Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что Россия и Кыргызстан – стратегические партнеры, которых объединяет еще и Организация договора о коллективной безопасности, что подчеркивает уровень доверия. Сотрудничество с Российской Федерацией для нас имеет очень особое значение. Мы стратегические партнеры, союзники мы очень дорожим и ценим этим нашими отношениями, и мы всегда стараемся развивать и укреплять эти наши отношения. И, конечно, ваш визит в Кыргызстан в рамках участия в парламентской ассамблеи ОДКБ – это тоже у вас очень большой толчок в нашем развитии, укрепление наших отношений». Президент также принял министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова. Были обсуждены текущие состояния, а также перспективы двустороннего сотрудничества двух стран. Глава государства отметил, что Казахстан является одним из основных партнеров Кыргызстана во внешней политике. Кыргызская сторона заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества по всем направлениям. На сегодняшний день успешно развивается не только двустороннее, но и многостороннее сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном. Мы высоко ценим стратегическое партнерство, дружбу, союзничество и добрососедство с Казахстаном, Подчеркнул президент и отметил. Развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Он передал слова приветствия с наилучшими пожеланиями президенту Казахстана Касым Джумар Тукаеву и первому главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Бейбута Тамкулов также отметил позитивную динамику развития кыргызско-казахского взаимодействия. По его словам, этому поспособствовала и тесная плодотворная работа с министром иностранных дел Кыргызстана Чингазом Айдарбековым, с которым у них сложились теплые дружеские отношения. Бейбута Тамкулов добавил, что это позволяет оперативно решать Определенные вопросы без излишней бюрократии. Наши народы всегда жили в добрососедстве и дружбе. Между нами никогда не было границ, сказал он. И сегодня состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Казахстана. Перед началом переговоров министры посетили пункт пропуска Агджолы и Кордая, ознакомились с деятельностью КПП и обсудили вопросы его реконструкции. Профильные ведомства двух стран договорились в ближайшее время согласовать все необходимые документы, чтобы по итогам туристического сезона начать работы по улучшению инфраструктуры указанного КПП. Далее главы МИД в узком и расширенном составе обстоятельно обсудили широкий круг актуальных и текущих вопросов кыргызско-казахстанских отношений. Подчеркнули приверженность сторон дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и региональных объединений. Также министры рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств и правительств двух стран, а также обсудили вопрос организации двусторонних и многосторонних внешнеполитических мероприятий, визитов и встреч на высшем и высоком уровне планируемых на текущий год. Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, устранению барьеров во взаимной торговле и осуществлению грузоперевозок, совершенствованию работы некоторых пунктов пропуска на Кыргызско-Казахстанской госгранице, взаимодействию в туристической и других сферах. Я с большим удовлетворением хочу отметить, на сегодняшний день двусторонние связи, двусторонние отношения развиваются на самом высоком уровне, динамично у нас контакты, Взаимодействие идет на всех уровнях. Главы государства у нас в прошлом году несколько раз встречались. Премьер-министры провели очередное седьмое заседание Межправительственного совета. Министерства компетентные министерства и ведомства встречаются, постоянно решают э, ежедневные уже вопросы. Те вопросы, которые возникают между, э, между соседствующими государствами и государствами, э, в большей части они все решаются очень конструктивно, очень оперативно. нор султан очень высоко ценит сложившийся высокий уровень отношений между нашими странами. Говоря об отношениях двух братских государств, наш первый президент Ильбасы Нурсултан султан Назарбаев он неоднократно отмечал, что Казахстану и Кыргызстану, имеющим одну историю, религию, культуру и менталитет, сам Бог велел быть вместе, помогать друг другу, и вместе обеспечивать безопасность региона. Мы готовы продолжать курс на укрепление и расширение добрососедских и доверительных отношений. Около 20 компаний машиностроительной, нефтегазовой, энергетической, горнодобывающей и металлургической отрасли из Казахстана, прибыли в столицу для принятия участия в форуме для предпринимателей. В рамках мероприятия были проведены двусторонние встречи, презентации, а также диалог между государственными органами. Отметим, что мероприятие проводится в рамках существующего меморандума о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой нашей страны и внешней торговой палатой Казахстана. Каким результатом пришли бизнесмены двух стран? Узнавала наш корреспондент Айзада Мактыбек Кызы. Казахское акционерное общество «Келет» более 23 лет профессионально занимается подбором качественного оборудования и сформировало уникальный портфель надежных поставщиков со всего мира. Общество занимается поставками оборудования для водоснабжения, вентиляции, отопления и энергообеспечения. На сегодняшний день представители акционерного общества уже поставляют свой товар на наш рынок, но в ближайшее время планируют расширить сотрудничество. Рынок Кыргызстана для нас... Относительно новой поставки мы осуществляем порядка, наверное, пяти лет на фоне возраста предприятия. Поставляем продукцию, которую производим. Мы сейчас здесь хотели бы расширить наше географическое скажем так, присутствие, найти партнеров, может быть, не только в Бишкеке, либо помочь нашим существующим партнерам здесь развиться. Расширить сотрудничество с отечественными бизнесменами готова также крупная фармацевтическая компания Казахстана «Леовид». Отметим, что «Леовид» является крупнейшим казахстанским производителем биологически активных добавок к пище, которые чрезвычайно необходимы для жизнедеятельности человека. Мы очень хотели бы выйти на рынок территории Киргизстана, потому что я думаю, что для вашего населения наша продукция будет очень интересна и очень актуально. Препараты предназначены при разных, различных показаниях, они идут от оздоравливающего действия, они оказывают оздоравливающее действие и практически не оказывают никакого побочного действия. Эти и другие предложения от казахстанских предпринимателей были озвучены сегодня в рамках бизнес-форума. В мероприятии участвовало более 20 компаний машиностроительной, нефтегазовой, энергетической, горнодобывающей и металлургической отраслей. Кроме этого, компании пищевой промышленности и медицинской отрасли. В рамках форума прошли двухсторонние встречи, презентации, а также состоялся продуктивный диалог между государственными органами. Пока на сегодняшнее время подписан контракт между Сарарков, Казахстанскими компаниями и ЦЕСНА с нашими кыргызскими компаниями на поставку макаронной продукции, а также подписали соглашение между Междуторговой палатой Республики Казахстан с Кыргызским союзом промышленных предпринимателей. Отечественные бизнесмены отмечают важность данного форума. По их словам, данная площадка служит огромной возможностью укрепления сотрудничества и нахождения новых партнеров. Некоторые уже реализуют крупные совместные проекты. Должны были приехать наш партнер, который которому мы хотели бы переговорить об открытии индустриальной площадки нашим партнерам производства одежды. Вот, но, к сожалению, сегодня не приехали, а вот у нас еще сегодня партнеры сидят, которые мы хотели бы сотрудничать в области открытия филиала для производства. По объему товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном стоит на третьем месте, а по инвестициям соседняя республика занимает одно из ведущих мест в нашей стране. По статистике, в прошлом году товарооборот составил 865 миллионов долларов, что на 14% выше 2017 года. Напомним, что в 2018 году главы двух государств поставили задачу по увеличению объемов товарооборота между странами до 1 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что потенциал велик, поэтому необходимо Активизировать и укреплять деловые связи. А Кульбеков. ЛТР Бишкек. Мощный сель сошел накануне на 12-м километре автодороги Ош-папан-Кучукелен. В селе Алчалу пострадали 10 домов. Поток грязи с смылогорода затопил подвальные помещения, где люди хранили запасы овощей. Селевые потоки парализовали водоснабжение и в городе Ош, который пьет из папанского водохранилища. Мои коллеги, с подробностями. Поток грязи и камней в реке унес 15 коров. Автодорога ош папан коджик Лен каждый год весной становится в силе опасной. Эти кадры сняли местные жители накануне в 5 часов вечера. Селевые потоки парализовали и водоснабжение Ваши, который пьет из Папанского водохранилища. Воду отключили спустя несколько часов после ЧП. От селя пострадали также жители села Алчалу. Затопило около 10 огородов и подвальные помещения. Мы посадили картошку, кукурузу, теперь все пропало. Затопило и овощи, хранилище пропали, запасы картошки и лука. Было очень страшно. Это уже третий крупный сель, который сходит на село Алчалу. Первый был в 2013 году, второй три года назад. Однако селия отвода до сих пор нет. Об этом знают все, бывшие губернаторы и МЧС. Но до сих пор не решили. Но все равно у нас есть надежда. Может в этот раз они решат. Как говорят в сельском управе, для строительства селия отвода надо переселить жителей шести домов. Осталось получить согласие только одной семьи. Ведем разъяснительные работы и сейчас решаем вопрос. Сотрудники МЧС также его поднимают. У них уже готов проект. Длина селеотвода будет 5 метров. Высота тоже 5 метров. Мне несколько раз обещали дать земельный участок, но до сих пор не дали. Вот поэтому я не верю и не освобождаю. Мне тоже трудно в моем возрасте. Если дадут нормальный участок, тогда переедем. Сель накануне также сошел и в Наукатском районе орска Области. В селе Кунгой-Кудзюке пострадали огороды в трех домах, работы по расчистке начались сразу. В настоящее время на месте ЧС работает техника МЧС, Работа по ликвидации последствий селя завершены на 80%. Идет подсчет ущерба. Майра Мурзакулова, Зинат Ибраимова, Бегдяна Распая Улу ЛТР Оршко область. 19 мая в Кыргызском сегменте соцсетей распространилось видео перепалки между водителями-пограничниками на Кыргызско-Казахском участке госграницы. Из-за инцидента там произошло скопление около 50 больших большегрузных авто, сообщили в ГПС. Сегодня контрольно-пропускные пункты функционируют в штатном режиме. В очереди на КПП акции для стоят 45 грузовиков. В других пунктах пропуска на Кыргызско-Казахском участке границы скопления граждан и транспортных средств не зафиксировано. Обстановка на Кыргызско-Казахстанском участке государственной границы стабильная. Контрольные пропускные пункты через государственную границу на Кыргызской территории функционируют в штатном режиме. В настоящее время пункти пропуска от на э, в очереди для прохождения пограничного контроля находится около 40-45 грудовых автомашин. Казахстанская сторона в час досматривает 5-6-5 транспортных средств. Но здесь я хотела бы отметить, что с Кыргызской стороны нет обучение для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля. Мы досматриваем транспортные средства только на наличие запрещенных к пересечению пограницы, наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, а также брюрочевых мечет. В других пунктах пропуска на Крыгызско-Каролинасном участке государственной границы скопление лиц и транспортных средств не зафиксировано. Более 100 фур с цементом скопилось на КПП «Дустук». На кыргызско-узбекской границе в южной столице машины вот уже 10 дней не пропускает узбекская сторона. При этом водители недоумевают, в чем дело. Цемент с Кыргызстана в Узбекистан поставляют согласно договоренностям между предпринимателями обеих республик. Мои коллеги разбирались, в чем дело. Водитель Илимбек Абдраимов от уже 10 дней не может миновать границу. Он перевозит цемент по заказу предпринимателей из соседней республики. Проезд закрыла узбекистанская сторона, рассказывает водитель. «Я уже в убытках. Каждый день плачу за стоянку по 100 сомов. Плюс надо питаться. Еще почти 2000 мне надо отдать кредит за машину. Я уже как два года вожу цемент. Это впервые. Почему вдруг закрыли проезд, непонятно». Более ста грузовых машин скопились возле КПП «Достук» в на кыргызско узбекской границе. Они тут уже почти 10 дней. Все машины занимаются перевозкой цемента». «Все недоумеваем, что произошло. Никаких проблем не было. В каждой машине по 25 тонн цемента. Каждая опломбирована. Из-за этого простоя уже возникли проблемы и с другими заказами». «Перевозками цемента водители занимаются согласно договорам между предпринимателями Кыргызстана и Узбекистана. КПП для машин с цементом узбекистанская сторона закрыла без предупреждения». На КПП сейчас стоят уже 110 машин. Не понимаем, что случилось. Нам надо выгрузить цемент и освободить наши машины. У нас есть и другие заказы. Люди терпят убытки и без зарплаты. Цемент, который заказывали предприниматели Узбекистана, с Араванского цементного завода. В этом году была достигнута договоренность о том, что 400 тысяч тонн цемента из Аравана закупит Узбекистан. «С 4 по 12 мая мы загрузили почти 103 грузовых машины. Там 2114 тонн цемента. За нашим предприятием никакой вины нет. Мы уже обращались и в МИД, и в посольство. Надеюсь, что скоро вопрос будет решен. Наша компания тоже несет убытки». Важно отметить, что узбекистанская сторона не пропускает из Кыргызстана только машины с цементом. Остальные грузы пропускают беспрепятственно». Алена Смирнова, Самара Асанова, Таир Амаджан, Улу, ЛТР, Ожская область. 16 мая начато досудебное производство по поступившему письменному заявлению гражданина по факту вымогательства денежных средств в сумме 350 тысяч сомов сотрудникам ГКНБ за прекращение уголовного преследования в отношении заявителя. Установлено, что сотрудник нацбезопасности 15 мая инициировал встречу с заявителем, в ходе которой начал шантажировать наличием в отношении него уголовного дела по факту кражи из музея дорогостоящей картины, имевшего место еще в 2013 году, а также проведением иных проверочных действий, стал вымогать 350 тысяч сомов за прекращение всех имеющихся проверок. 17 мая военной прокуратурой совместно с УСБ, ССБ, ГКНБ в кабинете директора одного из музеев в момент получения части взятки в сумме 50 тысяч сомов был задержан с поличным, старший оперуполномоченный одного из управлений ГКНБ. Он водворен на гауптвахту Бишкекского гарнизона на время проведения досудебного производства. В настоящее время ведется следствие.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 Бишкекский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов, заключенных под стражу пяти фигурантов уголовного дела, по которому проходят и бывшие градоначальники Кубанычбека Кулматов и Албека Ибраимов. Коллеги Гурсуда оставила решение первой инстанции в силе. Подсудимые будут находиться в СИЗО еще два месяца. Настолько же продлили время судебного разбирательства. 14 обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Достан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных. Участков. В производстве Бишкекского городского суда поступила апелляционная жалоба адвокатов Петина, Срисарева, Сакиева на постановление Ленинского районного суда от 2 мая 2019 года по изменению меры пресечения до 6 июля 2019 года в отношении Канчпека Кулматы и Албеки Ибраимова. 20 мая 2019 года Бишкекский городской суд, рассмотрев вышеуказанную апелляционную жалобу, оставил без изменения постановление суда первой инстанции от 2 мая 2019 года. Также апелляционную жалобу адвокатов обвиняемых оставлены без удовлетворения. Стрелковое оружие в теории и на практике. В столице открылся новый спортивно-стрелковый комплекс. Стрельба из пистолетов, автоматов, а еще метание ножей. Все это под руководством профессиональных инструкторов. Наша съемочная группа также решила проверить свою меткость. Кроме того, сегодня в столице открылся и новый сквер. Подробности у нашего корреспондента. Кубата Пистолет и травматическое и пневматическое оружие, как точно попасть в цель, рассказывают и показывают в новом спортивно-стрелковом комплексе, который полностью соответствует всем международным олимпийским стандартам. Стрелковый тир оборудован мишенями, лицензированными Международной Федерацией спортивной стрельбы. На базе этого спортивно-стрелкового комплекса базируется вся сборная по пулевой стрельбе, по практической стрельбе. Стрелковый комплекс имеет 5 рубежей от 10 до 25, до 50 метров. Вот здесь основную тренировку ведут как спортсмены по практической, так и члены нашей олимпийской сборной. Главная особенность данного комплекса – занятия всегда будут проводиться с инструкторами, мастерами международного класса. В арсенале широкая разновидность зарубежных видов оружия. Посещать комплекс можно ежедневно с утра до вечера. В церемонии открытия спортивного комплекса участие принял и премьер-министр. «Открытие таких спортивных объектов, соответствующих всем современным требованиям, будет способствовать развитию отечественного спорта. На таких спортивных площадках должны воспитываться будущие мастера спорта и олимпийские чемпионы. Славное прошлое стрелкового спорта нашей республики связано в первую очередь с олимпийским чемпионом Александром Мелентьевым, Благодарен всем, кто поддержал усилия Федерации стрелкового спорта в открытии комплекса». Мэр столицы Азиз Сурахматов отметил, что появление спортивно-стрелкового комплекса послужит толчком к развитию спортивной стрельбы и воспитает спортсменов, которые будут с достоинством защищать честь нашей страны. Несомненно, такие проекты могут быть образцом для всех бизнесменов. Муниципалитет готов к реализации подобных проектов. Наши двери открыты, потому что конечным потребителем таких проектов является горожанин, жители нашей столицы. Новый сквер полностью построен на средства Бизнесменов за 5 миллионов сомов и передам ведение байри города Бишкек. Также пример принял участие в открытии нового сквера, разбитого в южной части столицы, и осмотрел его территорию. Подчеркнув, что правительство уделяет особое внимание вопрос озеленения города. Общая площадь сквера 15 тысяч квадратных метров. Изюминкой парка стали скульптуры животных. Для удобства отдыхающих установлено 18 мусорных урн, 25 прожекторов, 18 скамейки и детские качели.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 На сегодняшний день в домах-интернатах страны воспитывается порядка 12 тысяч детей, оставшихся по тем или иным причинам без родительского попечения. При этом только 5% из них являются круглыми сиротами. Их воспитание уделяется большое внимание. Так, государством на каждого воспитанника-интерната полагается почти 38 тысяч сомов ежегодно. При этом только за последние годы количество воспитанников в домах-интернатах увеличилось почти на 40%. Важность реализации прав ребенка на семейный Окружение подчеркивал и глава государства. По мнению президента, достойного человека и гражданина возможно воспитать лишь в семье, где ребенок окружен любовью и вниманием родителей и близких. В качестве противодействия росту количества детей, оставленных без попечительства, глава государства инициировал создание экспертно-рабочей группы. Данная экспертно-рабочая группа является результатом инициативы президента Кыргызской Республики в ответ на те науки улучшающее положение прав детей в детских домах и интернатах и на увеличение количества детей в детских учреждениях интернатного типа. Например, с 2012 года по 2018 год количество детей в детских домах и интернатах с 10 908 детей выросло до 12 002 детей. Какие бы хорошие условия ни были созданы в специальных учреждениях, для ребенка лучше воспитываться в семье. Результатом работы экспертной рабочей группы стала оптимизация домов интернатов. На первоначальном этапе оптимизацию пройдут 12 детских учреждений. Кроме того, в стране был принят мораторий на создание новых домов-интернатов и определение новых воспитанников в уже существующие учреждения. Цель работы создание условий для воспитания каждого ребенка в семье. Возможно, некоторые говорят, что ребенку хорошо, он получает образование, питание у него, уход за ним. Но вот такие вот беседы психологов, наши беседы с детьми показали, что дети тоскуют по семье. Дети хотят быть ближе к родителям. Поэтому первая задача государства и основная концепция всех вот этой реформы по оптимизации интернатных учреждений, чтобы ребенок находил, жил и воспитывался в семье. В начатой работе по реформе домов-интерната в стране может оказаться полезным богатый опыт Республики Молдова, которая, будучи схожей по социально-экономическим показателям с нашей страной, смогла добиться существенных достижений в вопросе уменьшения количества воспитанников детских учреждений и создания условий для воспитания детей в обычных семьях. На сегодняшний день в Молдове в детских учреждениях воспитывается всего около тысячи детей. «Мы увидели вот вертикаль, который простроен очень хорошо, и горизонталь» и которые позволяют строить такие платформы хорошей соединительного сотрудничества как государственными органами, органами муниципалитетов и общественными организациями. Успех любой реформы, которая у нас будет проводиться в нашей стране по реформированию детских домов интернатного типа, очень много зависит от того, что насколько будет межведомственная координация эффективно простроена. Члены экспертной рабочей группы, посетившие Республику Молдова, с целью обмена опытом отмечают, что подобных, несомненно, успешных показателей стране удалось добиться благодаря формированию общей политической воли всех государственных органов направленной на защиту прав ребенка в 2006 году со стороны президента республики был издан декрет о реформировании системы защиты ребенка реформа носила планомерный характер и включала в себя как увеличение роли фостерных семей анализ причин попадания детей в дома интернаты и принятия мер по недопущению подобных проявлений так и изменения нормативно-правовой базы в молдове развитие семей. Если на сегодня у нас всего 17, то у них достигло до 900. У них разработаны такие выплатные системы, как до того, даже пока находится ребенок в интернате, у них уже параллельно идет работа с семьями, и они обеспечивают... Ну, такими помощи, как психологическая помощь, юридическая помощь, в виде финансовая помощь. Позитивный опыт Республики Молдова будет предложен для включения в план правительства по реформированию системы детских учреждений интернатного типа нашей страны. Бьек самбек Улочен, восток-торбек Улу ЛТР Бишкек. К этому сейчас это все новости. Всего вам доброго. До свидания.